Здарова! В данном видеоролике я расскажу тебе, как стать участником моего дискорд сервера и как получить роль кастомщика для получения ID и пароля в первую очередь для игры PUBG Mobile на моих кастомках. Ну а прежде чем мы начнем, я бы хотел попросить тебя подписаться на канал, прожать лайкос под этим видео и не забыть про колокольчик, потому что стримы у меня каждый день, кроме понедельника. Погнали! Итак, для начала вам необходимо опуститься в любое описание из моих стримов и найти такую ссылочку, как Дискорд. Да, ты должен вступить в наши ряды и Discord, Нажимаешь по этой ссылочке и попадаешь в Discord. Собственно, попадаешь ты вот сюда, тебе здесь говорят «Приветульки», и здесь начинается наша с тобой история. Если ты хочешь получать регулярно ID и пароль для своего состава, то есть если у тебя есть состав из четырех людей, то есть ты и еще три твоих друга, ты обязательно можешь написать мне в общий чат, вот сюда вот, в общий чат, как это делают остальные. Вот здесь тебе пример. Просто пишешь составчик, имена четверых людей и слово роль. Я нажимаю правой кнопочкой мышки и выдаю тебе роль кастомщика. Кто дает это роль? Если ты обратил внимание, то здесь есть также еще и... Комната кастомщики Если перейти в эту комнату То можно увидеть, что здесь мы общаемся Здесь кастомщики имеют только доступ В эту комнату Другие левые люди здесь а, Ничего просто-напросто не увидеть Они сюда зайти не смогут Итак, каждую неделю Один раз Я запрашиваю у людей подтверждение Роли, видите, вот здесь плюсики Вот, все, кто желает Продолжать получать Тут ID для команд Пишем плюсик кто не отписался, минус роль. Время даю я до вечера с того момента, как я написал это сообщение. Это касательно тех людей, которые получили пароль. Где же получают э, ребята айдишку и пароль в первую очередь? В первую очередь я даю ID и пароль. Кастамщикам. Обращаю ваше внимание, есть три пункта, которых я стараюсь придерживаться. Это выдать ID и пароль. Кастомщикам, если опуститься вниз вот сюда, вот по списку, здесь есть Pub Room, то есть это называется лобби, да, есть кастомщики. Вот здесь я с собачкой кастомщик выставляю id и пароль. Никто, кроме вас, единственных, в первую очередь не получает ID и пароль. Я скидываю сюда, вы получаете ID и пароль, даю 2 минуты на то, чтобы команды зашли в кастомку. И потом даю во всеобщее обозрение в фан Room. Сюда люди попадают. Те, которые со стрима перешли в discord сервер. И хотят также получить ID и пароль. Но у них нет команды. И они хотят все равно тем не менее, получить ID одними из первых. Ну и третий пункт. Это конечно же на экран. собственно. Все ребята, которые смотрят стрим. Они видят вот эту ID и пароль у себя на экранах. По собственному желанию уже ребята могут взять, переписать ID и пароль и скинуть тебе чатик. Я надеюсь, вам данное видео чем-то смогло помочь. Оно помогло также и мне. Я устал повторять каждый стрим одно и то же. Если тебе понравилось это видео, прожимай свой лайк. Подписывайся на канал, если до сих пор еще не подписан. Оставайся с нами. Напоминаю, что каждый день в 21.00 по МСК Стримы, кастомки по PUBG Mobile у нас присутствуют. По утрам я провожу стримчанские в своем формате. Что хочу, то и стримлю и жду от вас аналогичной поддержки. Ну а с вами был я, Дядя Ваня. До скорой встречи и пока.